Нашего, нашего нового этапа жизни. Добрый вечер. Еще раз позвольте представиться, меня зовут Ксения Евгеньевна, фамилия моя Меньчикова. Тот, кто меня знает, уже хорошо, тот, кто забыл, быстро вспоминает. И сегодня мы с вами начинаем первый базовый курс по программе освобождения сознания. Основной факультет нашей школы, который состоит из семи базовых курсов, по количеству, сами понимаете, тонких тел. Человек. И это не напрасно, в общем-то, потому что школа наша называется сознание, занимаемся мы развитием сознания в совершенно различных областях. У нас есть время вводной лекции для того, чтобы мы с вами поговорили, зачем вообще человеку нужно развивать свое сознание, вообще зачем нужен такой смысл, к чему он и почему люди очень не любят это делать. Сразу отвечаю на второй вопрос, потому что это трудно, это действительно трудно, а люди трудиться любят или не любят. Нет, люди трудиться, не любят, Нельзя. даже если они декларируют обратно. Человек вообще он так устроен на самом деле, это не потому, что люди такие плохие, люди такие необычные, необразованные. Дело в том, что так устроена человеческая природа. Природа человека стремится к покою, как ни странно. При этом при всем цивилизация должна как-то развиваться, реальность должна как-то двигаться. Да? Единственным существом, которое способно это сделать, это, это обозначен в этом мире человек. Но что же с ним делать-то, если он этого делать не желает? Да? Его значит надо каким-то образом стимулировать. А как люди стимулируются относительно движения своего по жизни? Как, какой способ есть, чтобы застимулировать человека, что он вообще хоть что-нибудь бы начал делать? ладно, да, устроить ему какой-нибудь такой событийный лет, где он уже, у него не останется другого выхода, как что-нибудь делать. При этом люди, как правило, делятся на две категории. Первая часть людей считает, что действовать можно только, сам, только самостоятельно, и ни на кого опираться в этой жизни нельзя. Эти люди предпочитают источник проблем искать самому себе. Вторая, вторая категория людей считает, что решить проблему только можно всем вместе, и в одиночку никакой проблемы не решить. И по вполне понятным особенностям причины своих неприятностей, неудач, сложностей жизни они будут искать во огне или наружу. Конечно, вовне. Почему? Потому что это святая убежденность, что только все вместе. А если все вместе не хотят, значит и я один ничего не могу. То есть виноват кто? Окружающие или милые, подлые, инертные. Да? Собственно говоря, условно всех людей можно вот так вот на эти две категории и разделить. А причин там немного, но они, они есть, они, их несколько. И мы с вами попробуем разобраться в причинах мышления людей по той или иной категории, по тем или иным характеристикам и попробуем увидеть определенную закономерность. Не только для того, чтобы да, поумничать и по на эту тему, а для того, чтобы вы имели в руках инструмент, безошибочно применяя который к людям окружающего мира, вы могли видеть, какая мотивация глубинная есть у человека, то есть где он ищет источник проблем и источник соответственно их решения внутри или снаружи, и как следствие не накладывать на человека совершенно ненужных ожиданий, потому что он эти ожидания может совершенно запросто не оправдать. И в проблеме тогда, в убытке останетесь вы, а не он, потому что вы наложили на него определенные ожидания. Таким образом, когда мы начинаем на людей смотреть не как на некую общую категорию, на некую общую массу, в которой все должны быть одинаковы, мы с вами делаем для своего сознания одно очень важное дело. Мы начинаем потихонечку избавляться от иллюзий. Иллюзии ⁇ это жуткая вещь в нашем мире, особенно в мире, в котором мы живем. В мире, который строится нам иллюзия, и вся реальность строится на все потребности, которые мы имеем, по большей части иллюзорны. они не настоящие, они нам навязаны. Вот настоящие потребности в психологии называются симулярными, такая навязанная потребность, а потребность, придуманная, не являющаяся действительно потребностью тела, потребностью разума, потребностью души, а лишь потребность производителей продукции, а также рекламных агентств что-нибудь вам продать, что-нибудь вам навязать, что-нибудь вам сделать. Но поскольку информационная плотность, которая давит на человека, на его мозг, очень высока, человек очень сложно разобраться с ходу, да, где своя потребность, а где навязанная, где действительно мне это нужно, а где предлагаемое удовлетворение своей собственной потребности есть лишь производная культурной среды, в которой мы проживаем. И вот для этого нужен инструмент для того, чтобы правильно отвечать на этот вопрос. Инструмент достаточно жесткий, инструмент достаточно мощный. Но этот инструмент имеет как? любой инструмент две стороны, да, и каждый, да, две стороны и палка двух концов. Вот с одной стороны, этот инструмент помогает вам точно определить для себя, что вам нужно, а что вам действительно не нужно. А с другой стороны, он отделяет вас от людей, которые этим инструментом не владеют. Вот с одной стороны, как бы это хорошее оружие в руках, да? а с другой стороны, оно не всегда скажем так, будет вас радовать своими результатами. И только тот, кто способен искать проблему внутри самого себя, сможет использовать это оружие, этот инструмент достойно и правильно, то есть он никогда от него не откажется. Тот же, кто привык искать проблему и источник ее возникновения и методы решения во внешнем мире, с этим инструментом справиться не сможет, он его сделает одиноким. И одиночество для этого человека будет являться причиной неправильного отношения к жизни. Этот инструмент называется базовое состояние я есть, тот, кто я есть, то, чему я вас научу. Тот инструмент, который я хочу дать вам в руки. Но техника безопасности, должна быть инструкция прочитана сразу, поэтому я вас сразу об этом предупреждаю. Чем чаще вы будете применять эту технику, чем чаще вы будете применять этот метод, тем более глубже для вас станут понятны разницы между своими собственными потребностями и потребностями навязанными, и возможно откровения. И к этим откровениям вы с самого начала должны быть готовы, не потому что они разрушат вашу жизнь, нет ни в коем случае, просто они покажут вам все ошибки, которые вы совершали в прошлом поддаваясь на чужие уверения о том, что эта потребность, которую вы пытаетесь реализовать своим временем, своими деньгами, своим здоровьем, да, своими отношениями, на самом деле к вам не имеет никакого отношения. И здесь возможно, конечно, такое сожаление о бесцельно прожитых годах и о напрасно потерянном времени. Но поверьте, лучше знать, чем не знать. И если вы со мной согласны, а вы со мной согласны? Да, тогда мы продолжим наших обучение. Тогда я вам расскажу, да, садитесь сюда, здесь наверное будет поудобнее, потому что у нас сделать. Да. Распределенно. Распределенно. Итак, мы с вами начинаем с того, что пытаемся понять, что такое сознание и зачем его развивать. Те, кто читал мои книги и, может быть, возможно послушал некоторое количество лекций в интернете и на дисках, знают, что мы работаем с сознанием, условно разделяя его на семь уровней. Повторяю, это разделение, конечно же, весьма условно, потому что те тонкие тела, которые мы называем так, как мы с ним работаем, конечно, они не отделены друг от друга. Да? невозможно выделить их как отдельную субстанцию и отдельно с ней работать, но тем не менее мы условно их разделяем по одному параметру, который позволяет нам это сделать. Параметр называется этот различное сочетание энергии и информации. И прежде чем вам я расскажу, как в тонких телах происходят эти процессы энергоинформационные, то есть перераспределение энергии и информации, мы с вами как Здравомыслящие люди, которые слышат слова и привыкли эти слова распаковывать в своем сознании определенным образом, просто обязаны договориться о терминологии. Поэтому первое, что мы с вами делаем, это договоримся о том, что мы подразумеваем под словом энергия и что мы подразумеваем под словом информация. Потому что может так статься, что мы думаем об одном и том же, а может получиться так, что мы совершенно разные вещи предполагаем, чтобы потом не возникла каоса. Итак, давайте подискутируем на эту тему немножечко, да? что такое энергия? Ну, слово же знакомое, мы его так часто употребляем. Человек энергичный, энергетичный. Это что значит? Сила. сила. Совершенно верно. Какой а? Потенциал какой-то а? какой еще. Давайте, давайте, мозговым штурмом. Еще какие идеи? Движение. Может двигаться он активен, да? то есть у него есть сила для движение мы говорим человек энергетичный энергичный у него не просто есть сила он еще ее и применяет он ее еще и пользуется во внешнем мире да? так то есть давайте мы с вами договоримся условно что энергия это сила просто сила положительная энергия отрицательная энергия еще какая-то энергия. Это уже частности, которые просто характеризуют силу. Не более того. Темная, светлая. Да? Отставили в сторонку, Просто силу. Теперь перейдем к информации. Давайте попробуем понять, что такое информация. Вытаскиваем из своего ментала все, что мы не знаем. Информация ⁇ это внутреннее знания Внутреннее знание, хорошо. Так, еще. Силы, которые окружает, сил, окружает нас, то есть все составляющие вокруг нас. Угу, тоже можно так сказать хорошо. Давайте ну еще. Ну и внутри, соответственно. И то, есть внутри информация. Информация. то есть смотрите, информация фактически получается, это, да, это, это некая конкретика, то есть это некая индивидуальность, да? она обозначает, она нам помогает делить одно от другого например, или объединить одно с другим, то есть информация это метод перераспределения энергии, да, можно так сказать. Да? Информация это то, на чем энергия становится разной, то есть положительная или отрицательная энергия взяли энергию, соединили с информацией, и она стала положительной и отрицательной, такова информация, она позволила энергию разделить, соответственно, мы с вами можем предположить, что метод разделения, объединения, то есть метод связывания и развязывания между собой различных видов энергии в этом мире, это информация. Вот так мы ее, пожалуй, и будем воспринимать. А зачем нам, собственно говоря, это надо? А мы возвращаемся к началу. Дело в том, что тонкие тела, с которыми мы с вами будем работать на, на, на этом курсе и на всех последующих, они отличны друг от друга только потому, что там разное количество энергии и информации. И есть закон, закон непреложный, который имеет отношение ко всему в этом мире, в том числе и к сознанию человека. И этот закон говорит о том, что информация всегда антологически бытийно сильнее энергии. Информация способна управлять энергией, а наоборот нет. И вот этот закон мы с вами обязательно запомним, потому что на этом законе строится вся, вся, вся система мироздания. Энергии в этом мире можно взять сколько угодно и откуда угодно. Вопрос лишь в информации, как, а информация как раз она и говорит, как, какую, зачем, почему, для чего. Совершенно верно. И энергия без информации это хаос не структурированная ничем, огромнейшая сила. И только когда появляется информация, эта сила приобретает конкретику, она приобретает форму, а значит назначение, а значит направленность. С этими двумя понятиями именно в этом аспекте мы и будем с вами работать. И это в общем-то такая наука, теория. Да? Но нам эта наука и теория очень здорово пригодится, когда мы с вами попробуем разобрать все процессы, которые происходят в нашем сознании, чтобы не мы от них зависели, а они от нас. И это тоже очень важная цель, которую мы ставим уже не только на этот курс. Да, мы ставим ее на все наше обучение, настолько, насколько хватит наших сил до седьмого курса. Мы хотим сделать так, чтобы не зависели мы от внутренних и внешних процессов. Нам нужно сделать так, чтобы внутренние и внешние процессы зависели от каждого из вас. Вот это называется абсолютная свобода. Свобода ⁇ это независимость. Вопрос ⁇ независимость чего от кого? И вот я вам говорю, мы будем добиваться именно этого эффекта, независимость от случайности, независимость от информации и энергии, независимость от их случайности, независимость от их спонтанного возникновения. Они были предсказуемы и даже делались вами самими. И это, конечно, труд, это большая кропотливая работа. Прежде всего потому, что очень многое придется понять в самом себе. И причины, по которым возникали странности в жизни и случайности, и зависимость от окружающей реальности, все эти причины есть, и их надо понять. Более того, если я вам о них расскажу, это будет для вас просто информация. Но если вы сумеете вытащить это сами, то есть фактически изобрести порох и колесо самостоятельно, поверьте, ценность этого шага будет значительно выше для вас. Итак, мы начинаем развитие своего сознания прежде всего с теории, как сознание устроено. И еще раз мы повторяем о том, что мы выделяем отдельно семь тонких тел, вся разница которых лишь в сочетании энергии и информации, которая весьма и весьма условна. Друг над другом мы чертим 7 горизонтальных линий. И начинаем их именовать низа. самую нижнюю горизонтальную линию мы обозначим как физическое тело. Это самый первый уровень сознания, как ни странно, физическое тело является частью нашего сознания.